Рынок по-прежнему находится в зоне страха, индикатор показывает нам отметку 30. За последние сутки было ликвидировано 61 с небольшим 1000 трейдеров на общую сумму 104 миллионов долларов США и преимущественно потери несут лонговые позиции. Давайте также посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. За последние сутки у нас преимущественно доминируют короткие позиции 51,15% доминации. Индекс сезона ушел в отметочку биткоин и показывает нам 41. Давайте посмотрим сразу же на график и посмотрим на доминацию биткоина непосредственно на графике. Обратите внимание, мы сейчас нарисовали свечку доджи, свечание определенности на нисходящей динамике. Уперлись в дно по индикатору Trendscore и преимущественно у нас сейчас намек на дневном таймфрейме на то, что мы будем разворачиваться. Я говорил о том, что доминация скорее всего будет прирастать. Обратите внимание, уходим в зеленую зону денежного потока. На индикаторе market Cypher B. это будет означать, что мы скорее всего попытаемся прорваться через уровень локального FIBA 4147 и также у нас волна моментума на индикаторе тоже находится в нижних значениях. Сейчас отрисовали якорную волну, завернулись по гребню и сейчас намекаем на то, что скорее всего здесь появится зеленый кроссовер зеленая точечка, после чего мы попытаемся порасти. Если посмотреть на младшие часы, то 6-часовой таймфрейм сейчас говорит нам о том, что мы продолжаем динамику восхождения, но обратите внимание что на 6 часах как раз таки манифлоу находится все еще в красной зоне и активно расширяется, поэтому отскок может быть незначительный Какое-то время, возможно, мы будем находиться по трендовому индикатору еще в шортовых настроениях, но в целом мы говорим о том, что вероятность ухода все-таки в зеленую зону снизу от дна этого цикла на 6 часах очень большая. Если обратить внимание на то, что происходит в глобальном плане на мировых рынках, то американские индексы вчера продолжили снижаться в преддверии сегодняшнего заседания ФРС и решение по процентной ставке. Обратите внимание, что у нас немного хуже ожидаемого закрылся индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Это было в понедельник, и также у нас в более положительной зоне, но незначительно закрылся производственный сектор PMI по Соединенным Штатам и сегодня мы ожидаем с вами как раз таки решение по ключевой ставке и после этого пресс-конференцию Федеральной резервной системы будет выступать ее глава Джером Пауэлл. И также хотел бы обратить внимание, что после сегодняшнего заседания бытует мнение о том, что после поднятия на 75 базисных пунктов это сейчас тот консенсус, к которому пришли большинство аналитиков в мире, в целом пресс-конференция Джерома Пауэлла даст сигнал участникам рынка, что дальнейшие шаги будут помягче, то есть Риторика может быть достаточно мягкой, что придаст нам отскок. Также обращаю ваше внимание, что по данным CME Group заседание 14 декабря может закончиться ростом ставок на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов с вероятностью 48 и 47 процентов соответственно. Рынок, можно сказать, сейчас ожидает риторики регулятора. В целом заседание ФРС пройдет раньше публикации данных по инфляции, которые выйдут за октябрь 10. Ноября регулятор может пока особо ничего лишнего и не говорить и взять паузу, как раз таки пока не будет статистики по инфляции. Понятно, что высокие ставки сейчас в целом рынку оказывают негативное давление и в целом экономика тоже сейчас стагнирует, либо снижается. В особенности удар идет по сектору недвижимости, по ипотечным ставкам они достигли там рекордных максимумов, но по сравнению с тем, что... Регулятор нам говорил изначально, мы сейчас достаточно серьезных агрессивных шагов не видим. Изъятие ликвидности не было в том объеме, в котором регулятор изначально заявлял. Ну и в целом сейчас, если регулятор примет такую мягкую позицию, имеется в виду на пресс-конференции, то это может придать небольшого импульса в целом всей макроэкономике, всем рынкам. Глобальным. Также еще раз напоминаю, что основные события у нас будут происходить как в ноябре по инфляции, так же и в декабре помимо данных по инфляции мы также будем ожидать еще и экспирации по фьючерсным контрактам. Это будет примерно в середине декабря. Сегодня маркет у нас торгуется разнонаправленно, Dow Jones снижается в предварительных торгах, сектор высоких технологий Nasdaq наоборот дает небольшой отскок и также показывает прирост и глобальный индекс 500. Ну и кроме всего прочего, на середину декабря, помимо экспирации по фьючерсам, также будет ожидаться и заседание Федеральной резервной системы, о которых я сказал, что сейчас 50 и 75 базисных пунктов практически на одних весах находится по оценке CME Group. Индекс доллара США у нас находится в неком боковом движении на 6 часах, сейчас немножко понижаемся, волна момента мы находится наверху, ушли в зону перегретости, нарисовали красный кроссовер на индикаторе, красную точку и скорее всего нам потребуется более глубокая коррекция локальная, примерно до отметки 110 возможно, если не удержимся сейчас на отметке 111.20. Обратите внимание, здесь индикатор FIBA нам ее Подсвечивает. Если говорить о дневном таймфрейме, то индекс начал прирастать после нескольких дней снижения. И сейчас немного остываем. Но также хочу обратить внимание, что зеленый манифлоу в активной фазе. Денежный поток растет. Двигаемся по трендовому индикатору. Channel тренд снизу вверх. И вероятность того, что мы все-таки будем щупать верхние границы сейчас и достигать all-time high локального на отметке 116-117 примерно все еще сохраняется. Также обращаю ваше внимание, что волна моментума тоже двигается снизу вверх. Не отрисовали якорь, отрисована триггерная волна, находится за белой границей индикатора марки Cypher B. Но в любом случае двигаемся снизу вверх. VWAP немножко уже перегрет, находится наверху, это желтая волна индикатора. И пока что сильного импульса нет, видим, что остываем по свечке хайконэш, и предыдущая закрылась более активно, чем та, которая сейчас. Ну и переходя к графику биткоина, в последнем обзоре пару дней назад я говорил о том, что ожидаю все-таки, что мы будем чуть-чуть толкаться после того, как пройдем коррекционную волну. То есть я имею в виду, что мы можем остаться здесь в зеленой зоне по трендовому индикатору на дневном таймфрейме и вероятность после завершения коррекционного движения по волне моментума на индикаторе Cypher B, скорее всего, попытаемся все-таки преодолеть локальные FIBA. Мы говорили с вами о том, что у нас сейчас самый главный уровень, который необходимо преодолеть, это 21.70 21.100, вот эта зона примерно. Нет конкретного значения, есть лишь зона ценового уровня я всегда об этом говорю и обратите внимание что сейчас если мы посмотрим с вами на 6 часовик то у нас все-таки есть уход в красный денежный поток видимо тоже закладываются сейчас инвесторы по высокотехнологичным секторам включая биткоин который относится к высокорисковым активам и соответственно к высокорисковому сектору технологичному то сейчас мы все-таки волной моментом а уже внизу можем конечно уйти в красный денежный поток глубже но у нас и цена среднезвезды объемом BIP уже внизу и мы можем Ожидать того, что нам немножко все-таки дадут потолкаться повыше локальном, я имею в виду, периоде. Но если говорить о глобальном периоде, у нас об этом очень хорошо говорят аналитики Glassnode. И последний их отчет как раз-таки говорит о том, что нам необходимо все-таки завершить формирование дна. Обращаю ваше внимание, что в то же время у нас... Каждый цикл капитуляция долгосрочных держателей должна пройти. Эти капитуляции определяются определенными периодами, когда совокупная базовая стоимость долгосрочных держателей превышает общую рыночную базовую цену реализации. Это означает, что средний долгосрочный держатель, переживший волатильность по всем циклам, на самом деле уступает более широкому рынку, то есть начинает реализовывать нереализованный убыток. Это состояние острого финансового стресса продолжается уже 3,5 месяца. При этом стоит обратить внимание, что в предшествующие периоды 18-19 -го года и 15 -го. 16 -го годов это было 17 и 8 месяцев соответственно так что мы недостаточно долго продолжаем формировать дно также одним из показателей еще и стоит учитывать отношение реализованной прибыли к убытку так называемые нереализованная и реализованная прибыль убыток но здесь идет именно о реализованной прибыли к убытку которая измеряется отношение между объемом монет которые перемещаются с прибылью и количеством монет которые переводятся внутри блокчейна с убытком это отслеживание среднего квартального значения показывает аналитикам возможность оценить макродоминирование монет, приносящих прибыль. И режим доминирования, если мы сейчас посмотрим на графике, когда он больше одного или меньше одного, и интервал между падением ниже и восстановлением выше уровня 1 часто бывает, когда медвежье настроения достигают своего пика, а спрос на ликвидность минимален. И если мы посмотрим на 90-дневную простую среднюю скользящую, реализованную прибыль к убытку, то обычно разрушение происходит, когда все остается ниже единицы. Когда этот показатель 90-дневной простой скользящей средней реализованной прибыли превышает единицу начинается восстановление в текущем периоде показатель находится на отметке 57 также рынки в предшествующие периоды достигали отметки почти 0,4 или даже ниже 0,4 сейчас мы на 0,57 и продолжаем формировать дно как только этот показатель пересечет единичку как было вот здесь как было вот здесь обратите внимание на графике четко видны эти периоды можно будет сказать что мы восстановились и дно Пройдено. Также хочу обратить ваше внимание и в том числе и на индикатор нереализованной прибыли убытков. Тоже частенько мы с вами его смотрим. По этому индикатору очень четко видно границы капитуляции, страха, оптимизма, эйфории. Обратите внимание, цветными такими полосами на индикаторе мы четко можем это определять. Если мы посмотрим предшествующий период 2012 года, мы были достаточно глубоко в зоне капитуляции. 2014-2015 год глубина была намного меньше. Также меньше глубина была. У нас в период и 18-19 года незначительная глубина была в неординарные события, это корона-дам, и сейчас мы находимся вот здесь. Обращаю ваше внимание, что за весь период индикатор все время рос. То есть имеется в виду, уровень нахождения в зоне капитуляции был... Каждый раз все выше и выше к зоне простого страха. И сейчас мы с вами продолжаем формировать это самое дно капитуляции. И я думаю, что в ближайшее время, как минимум, я имею в виду в глобальном масштабе, здесь речь идет о долгосрочных инвестициях, мы с вами закончим это формирование и перейдем в зону страха. И начнем потихонечку восстанавливаться к оптимизму и далее в эйфорию. В любом случае сейчас по большинству ончейн индикаторов очень хороший период для того, чтобы накапливать. И также аналитики Гласного склоняются к тому, что накопление сейчас активно продолжается И зона этого накопления, она достаточно широкая, в районе 18 тысяч и до 20 тысяч. Также аналитики ноты говорят о том, что один из основных уровень, который нам необходимо преодолеть, является уровень 21. Это уровень как раз таки реализации. И после преодоления этого уровня можно говорить о том, что мы потихонечку начинаем восстанавливаться. У нас была попытка преодолеть этот уровень, но мы закрепиться там, естественно, не смогли. Это вот здесь хорошо видно. Уровень локального FIBA 382 на дневном таймфрейме. Мы от него отскочили, сейчас корректируемся. Но если мы останемся в зеленом денежном потоке, вернее, перейдем из красного в зеленый, так же, как мы это сделали с вами на 6 часах, вот здесь, то у нас будет шанс. Но поскольку 6 часов стали корректироваться и уходить в красную зону манифлоу, здесь, если поближе приблизить индикатор, то видно, что мы начинаем формировать красную волну, то мы и на дневном таймфрейме вряд ли уйдем в зеленую зону. Можем сейчас скорректироваться по моментуму, после чего сразу же начать нисходящую динамику. Ну и если посмотреть более младшие часы для локальных трейдов, интрадей, то двухчасовой таймфрейм, сейчас коррекция достаточно хорошая после короткосрочной вот такой динамики роста, которая у нас была с 25 по 30 октября, коррекция продолжается с небольшими попытками отскока, сейчас мы рисуем нисходящую. Динамику уперлись в уровень точки пивот на индикаторе Market Cipher SR. Это уровень 2350 примерно. И сейчас, если мы на этом уровне удержимся, все хорошо, попытаемся двинуться к верхней границе этого диапазона 2550. Если же нет, провалимся ниже на отметку 2250-2200. 20, примерно зона поддержки локального фиба 382 и также индикатор нам market сайфер подрисовывает здесь зону зеленой пунктирной также хотел посмотреть, что у нас сейчас с направляющими, пунктирными трендовыми паутины, то мы находимся в широком достаточно диапазоне на двух часах верхняя граница у нас 2800-2900 где-то примерно а нижняя граница у нас сейчас находится на отметке 19600, это уровень предыдущего all time high, он сейчас выступает для нас основной зоной поддержки на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите канал комментариями. И не забывайте подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также в описании к этому видео есть все партнерские ссылки на биржах, на которых я торгую. Все биржи не присоединяются к санкциям в Российской Федерации и достаточно безопасны. Это биржа Bybit и биржа BNX. Обязательно переходите по ссылочке, там много партнерских бонусов. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч. Yeah.